Доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости канала. Я Игорь Черноусов, продолжаю записывать реалити-шоу а не для слабонервных моего пребывания в Атланте Глоб. Прошла уже четвертая неделя, опять же по объективным причинам не могу показать свой личный кабинет, но уверен, денежки туда Опять же, накапали. Записывая ролик по итогам третьей недели, я дал два таких обещания. И одно, к сожалению, не выполнил. Мой косяк, каюсь. Я обещал на четвертой неделе записать ролик, как я вывожу деньги. Просто показать, что это работает. Потому что основное, что тревожит ну, практически многих людей, обманывали в каких-то проектах. Ну, это то, что деньги не выводятся, что внутри как бы все хорошо, а вытащить ничего нельзя. А почему не смог вывезти? Не Из-за того, что не захотел, из-за а того, что деньги не выводятся. Но ну, это лично мой косяк. Я не очень люблю читать какие-то там маркетинг-планы, какие-то нюансы этих всех э, проектов. Меня интересует тема и работает или не работает. Дьявол кроется в деталях. Вот одна такая мелочь, у меня по рогам и Стебанул, есть минимальные деньги на вывод. Это 10 евро. Вот за 3 недели у меня скопилось там меньше 9 евро. Сейчас их уже больше 10 евро. Я уверен в этом. Наверное, мой скрин об этом показывает. И вот с понедельника начну их выводить. Эту неделю я потратил как бы не зря. Я верифицировал свой кошелек Perfect Money. Не люблю множество различных новых кошельков. Я привык работать карточками. Практически сейчас наличкой не пользуюсь. Мне очень нравится Kiwi, очень нравится нравятся Яндекс.Деньги. Это вот платежные системы, которыми я пользуюсь. Где нет возможности оплатить этими системами, ну, я использую WebMoney, блин. Вот, ну и Perfect Money, блин. Как оказалось, там у меня даже 100 с лишним долларов почему-то лежат, не знаю откуда. Ну да. Как говорят, зашел. Ролик запишу, покажу вывод от 3 до 5 дней. Думаю, вот за неделю как раз не добегу. Но второе свое обещание, которое я давал, вот, здесь все зависит от нас, от меня, нашей команды: сделать качественный настраничный сайт, то есть качественный лендинг для привлечения клиентов. Вот это мы сделали. Вот сейчас, вот наверное, слева. Я специально такой вытянутый, чтобы было место показывать, скриншоты, мы сделали лендинг. Не скажу, что он мне охрененно нравится, но по сравнению с теми сайтами, которые я видел по привлечению, ну, он на уровне. Почему он получился ну не звездный? Вот Мы делали для MLM предпринимателей просто мега сайты. Душа пела, когда я его видел. Причина следующая. Мы этот сайт делали не столько там, для себя, вот я его делал, либо там для Владимира. Нет, мы его делали для того, чтобы передавать людям, которые придут компании и чтобы они меньше правили, да, там нет вот такой очень крутой личностной составляющей, потому что MLM это бизнес отношений, люди приходят не в компанию, люди приходят не в человека, конечно там должно быть вот много вас вот приглашающих в человеке, слезливая история со взлетами и падениями, результаты охрененных ваших достижений, восторженные отзывы ваших последователей, вот все это должно быть на сайте, который привлекает какую-то МЛМ-компанию. Но не у всех это есть, надо правду говорить. да. Вот Чтобы народ там ничего не придумывал, мы сделали по большому счету, по-простому. Мы сделали все-таки сайт, в первую очередь рассказывающий о компании Атлантиклобу, о инвестициях. То есть как там по-простому можно зарабатывать деньги. Ну, естественно, Тусанули личностную составляющую, но ну, немного. И я определился с теми бонусами, которые я буду давать людям, которые, ну, пойдут за мной, за нами в компанию Атлантиглобал, потому что, ну, когда ты людей куда-то приглашаешь, ты им должен что-то дать. Но если не гарантировать, то во всяком случае дать. Вот я могу, конечно, гарантировать только за себя. Все в моих руках, да? Поэтому бонусы гарантии, это лично мои. Опять же, на сайте мы выделили таких как бы три больших бонуса. Это, конечно, каждый получает вот этот авторский. Такого больше нет. сделано мне на конструкторе. Это ручная работа, белая сборка, как раньше говорили сайт. Причем подробные видеоинструкции получаете, как его залить. И главное, как исправить сайт под себя, то есть как внести в него свои контактные данные, свои рефералки, свои контакты и так далее. Никаких сложностей там нет, то есть требуется использовать только текстовый редактор, что-то ползает тут на даче. Вот. Боюсь тебя. Второй бонус это пожизненный, как я там написал, нравится мне пожизненный гарантий сколько живет. Это доступ к тренинг-центр. Лично у меня очень много информации. Честно, голова, прям пухнет. Я ее там пытаюсь там распихивать или выплескивать на свой YouTube-канал, но там уже больше 500 видео. Я сам посмотрел и был удивлен. На YouTube информация не Систематизированные. Вот Люди, которые первый раз приходят на канал, некоторые пишут, что блин, Игорь, спасибо, то есть вы так в свободном доступе бесплатно выкладываете ту информацию, за которую мы там бабки на тренингах платят. Поэтому я решил вот в тренинг-центре информацию систематизировать, вот, выложить так, как она должна идти для усвояемости. Это вот моя детище, она занимать много времени, я им буду буду заниматься чтобы там было все хорошо ну и конечно бонус номер один первым это индивидуальное, я подчеркиваю индивидуальное обучение привлечение клиентов из интернета вот почему индивидуально я вначале хотел, естественно, собирать вот группы из э, рефералов да, и учить групповой обучение. Но вот я отказался. Причин несколько. Я назову две основные. Но первое, чисто техническое. Вот собрать и организовать группу, чтобы всем было удобно, блин, это всегда сложно. Вот реально сложно. Я работаю в языковом центре, и вот мы сейчас с ужасом ждем начала сентября, когда начнется процесс составления и движения этих расписаний. Это просто. Отрыв башки. С одним человеком всегда проще найти удобное и вам, и ему время для занятий. Но это не главное. Главное следующее. Я окончательно прихожу к выводу, что, ну, во-первых, людей нельзя ничего научить, люди могут только сами научиться, и ты им должен помочь. И вот в чем надо помогать в плане привлечения клиентов? Вот вообще-то схема, она как бы принципиально одна. Ну, вот такая. Она ну, просто как три копейки Но вариантов ее реализации очень много Я подчеркиваю, вариантов реализации очень много вот. И каждый, когда он начинает это Если вы никогда еще не занимались Каждый, кто начинает, он должен найти свою как бы, дорожку вот Что вам ближе, что у вас быстрее получится И когда вы пройдете по тому пути, который вам близок Который вам прост, который вам легче освоить И вы получите какой-то практический результат Вот народ, тогда, пожалуйста вы уже в свободном плавании раскручиваете либо свою схему, по которой вы получили результат, либо добавляете какие-то новые, новые схемки, пути, дорожки, новые источники трафика для привлечения клиентов в продвигаемый вами проект. Поэтому сделать это можно только индивидуально. Когда несколько человек, вы всех их пихаете на одну дорогу. Они все разные. Ну, как такое бывает? Я, конечно, понимаю, что индивидуальное обучение потребует много времени. То есть, вот Миша Стоев, мне его иногда жалко, как он вообще там находит время на себя. Но я не думаю, что людей будет много. Я и вообще не буду много людей. То, что брать и активно привлекать. Потому что лучше взять качество, чем количество. Я уверен, что найдутся адекватные люди, которые получат пользу от нашего общения и, естественно, получат какой-то ощутимый практический результат. Вот это три бонуса, которые там так красиво нарисованы. Но вот внизу, вот в этих вот мелких бонусах там, блин, реально спрятан кит. Мы его так пока завуалировали, потому что эту тему мы сейчас так активно разрабатываем с Владом Петровым. Вот что там такое спрятанное, я все-таки вам покажу, и на конкретном примере продемонстрирую, что это не просто кит, это монстр. Там, конечно, говорится о автоматизированной системах привлечения из Одноклассников, из Контакта, вот к тому, о чем я говорил, то есть кому что удобнее, понимаете, кому что роднее. Ну и, короче, посмотрите. А ките. КИТ это автоматизированная опять же система, потому что плюс интернета это именно автоматизация отсеивания ненужных вам людей. То что вы работали только с нужными людьми. Вот, автоматизированная система, которая базируется на email маркетинге, рекрутирование в проект. Вот относительно недавно я был на вебинаре Лицеховича. Ну, блин, конечно, жалко времени, потому что.. Где-то 40 минут он что-то полезное рассказывал, потом продавал свой тренинг. Но ну, молодец в этом отношении. Тренинг, который, наверное, всем многим сетевикам известен, это тренинг, который называется MLM 2.0. То есть это именно рекрутинг из интернета. Все это базируется, сколько я слушаю Лицеховича, все время он пилит одну и ту же тему. Это рекрутинг с помощью email страничка захвата. Подписная страничка с какой-то бесплатностью и это серия писем, которые дожимают Ну, скрипты и так далее Все, что рассказывал Лицехович на своем тренинге Конечно, там практически со многим согласен Потому что на практике Не согласен только с одним Это с ранжированием источником трафика то есть что он поставил номер один на этом тренинге Эльцехович вот эту вот схему подписная страничка, серия писем, скрипты вот он предлагал настроить под ключ своим VIP клиентам да, и всего лишь с 19 тысяч Вот одна слюна причем? Ну, я уж не говорю о подписной странице. Вот эти страницы, которые он использует, это серии 90-х. Они тогда и сейчас, тем более в свободном доступе. Да, конечно, может быть, сейчас они смотрятся необычно, блин, и поэтому притягивают внимание. Но они простые, как три копейки, с этим уникально красным-черным дизайном, с добавлением желтых букв. То есть, такой вот специфический дизайн. Кстати, он... Честно спижен с американских конверсионных реально подписных страниц Но сейчас эти подписные, они смотрятся как-то необычно Плюс он настраивает, использует сервис почтовый Это Just Click, это платный сервис Он стоит тысячу в месяц на тарифе новичок вот, и там дохрена ограничения. То есть могу привести такой пример, который лично меня убивает. Вы шлете по своей базе письма, особенно если Майл, почтовый ящик, и вы видите такое сообщение. Адрес адресата не может быть подтвержден. Пипец, вы рассылаете по своей базе и такое видит э, человек, получивший письмо. Ну, потому что на тарифе новичок, блин, нельзя подтвердить учетную запись э, домена. Мягко говоря, все ну, не очень хорошо. Вот что э, предлагаем мы, это вот наша сейчас мега-тема, которую мы пилим техническую. Это свой почтовый сервис. Свой, ваш, личный. То есть вы там главный. То есть вы можете слать кому угодно, что угодно с э, попаданием во входящие. Это, конечно, качественно конверсионная современная подписная страничка. Бесплатность, естественно, поможет доработать. Это, конечно, письма, которые идут, которые пишет профессиональный копирайтер. Кстати, мы еще сотрудничаем с копирайтером. Юлия Лихачева, она работала с Лицеховичем, она тему знает изнутри. Но это не самое главное. Вот с чем я не согласен с Лицеховичем? Он расписал на своем тренинге источники трафика, которые вот прям вот звезды. И первый источник афика у него стоит, это Яндекс.Директ. Вот что я хочу сказать? Вот для Вицековича это возможно да, потому что он известный человек. И рекламируя через Яндекс.Директ, он будет получать себе клиент. Это понятно. Но если вы пойдете по его пути, то есть человек, который, которого никто ни хрена не знает, вот вы будете просто сливать бабки в Яндекс.Директ. И никогда вы ему не выйдете в плюс. Это уже тоже проверенная вещь. Почему? Потому что все-таки сетевой бизнес – это бизнес отношений Люди идут на человека, а не на какой-то красивый сайт, за которым неизвестно, кто, кто там спрятал Это нужно сделать вообще звездный сайт, просто там разорваться Но это можно сделать, но все равно клиенты будут получаться дорогие а все-таки идея – это минимально вложиться в рекламу и максимально получить клиентов. Поэтому, как это можно делать? И как вообще? Что для MLM-щиков является плюсом? Да и не только для MLM-щиков, для всех, кто сейчас что-то продает. Покупают у тех, кого знают. Поэтому, если вы хотите, чтобы люди шли в вашу команду, вам нужно тянуть клиентов из социальных сетей, где вы их подогреваете, где они узнают вас и проходят все этапы, Доверие к вам. Это естественно видео. Вы вот смотрите и понимаете, кто этот человек. Смотрите ему в глаза, блин. И понимаете, доверять ему или не доверять. Но погибем всего являются вебинары вебинары это просто это звездность да? не зря там сделали на том же джастлике возможность вести серию вебинаров, то есть вводить людей в заблуждение но живые вебинары это блин лучший источник привлечения клиентов в любую сетевую компанию вы проводите вебинар и получаете себе естественно клиентов либо получаете подписчиков на свою страничку подписки за какую-то бесплатность вот мы к нашей системе авторекретинга через e-mail кроме подписной, качественной, кроме сервиса, кроме серии писем, мы даем вебинарную комнату. Причем вебинарную комнату, которая вещает сразу в 4 социальных сети 4. Почему именно в социальные сети? Потому что, чтобы, конечно, продать что-то на вебинаре, туда должны люди прийти. То есть нужно раскручивать свой вебинар, то есть нужно иметь источники, блин, трафика для раскрутки вебинара. Но если вы ведете онлайн-трансляции в социальные сети, а у вас там есть хоть какие-то друзья, да? плюс любая социальная сеть, она двигает онлайн-трансляции сейчас. Сейчас, то в любом случае, даже если вы не вложили ни копейки, деньги, даже если блин, палец о палец не ударили для раскопки своего вебинара, все равно люди придут и люди вас увидят, потому что социальные сети вам помогут. И вот такую вебинарную комнату с вещанием на Google+, с одновременным вещанием в Одноклассники, ВКонтакте, Перископс получают все. И вот это мега источник трафика, который будет лить информацию на вашу подписную страничку. Ну а дальше уже... Добиваем письма, а тех, кто вам поверил, своего вебинара, вы их отсылаете на свой одностраничный сайт, с которого идет автоматическая подписка вашей команды. Вот, в принципе, я вам сейчас всю схему рассказал, <как>, как привлекать клиентов в интернет. Ролик уже, наверное, очень длинный получился, длил да холодно, тут рано утром опять вышел записать, пока тихо. Друзья, на этом четвертую неделю за финалем. Предложения для клиентов я сформирую. Запишу ролик, отдельно выложу на канал. Если у вас какие-то вопросы, пишите. На вопросы это лохотрон, блин. Там и так далее. Я больше отвечать не буду. Просто ну, тупо трату времени. Понимаете? Ну, не хочу. Давайте смотреть в правде глаза. Большое всем спасибо. С вами был Игорь Черноусов.